Увеличение оборотов двигателя до 1500 тысяч способствует плавному началу движения. В данном сюжете показана взаимосвязь положения педали сцепления и передача крутящего момента с одного диска сцепления на другой. Плавность трогания автомобиля с места всецело зависит от того, как водитель отпускал педаль сцепления. Если вы научились отпускать педаль сцепления из второй позиции в третью очень-очень медленно, ощущая каждый миллиметр, то вы сможете плавно начать движение с места, не нажимая на педаль газа. Если отпускать педаль сцепления из второй позиции в третью не по миллиметрам, а по полмиллиметра, то даже бешеные обороты двигателя не помешают вам плавно начать движение. Машина трогается с места прыжками или вовсе останавливается с заглохшим двигателем в тех случаях, когда водитель бросает педаль сцепления, едва лишь начав движение.